Фарисей к размышлениям доцента кубанских о деградации российского образования. Доцент кубанских сочиняет книгу, лютует, если дело не идет, Ему так хочется, плетя интригу, казаться благородным на сей счет. Он с деградацией не понаслышке, знаком в ладах и сам подтасовал. И оттого не худенькую книжку, а целый том статей нарисовал. Он и сейчас задумок новых полон. Кому подмазать, а кого стравить, Он знает, как бодягу замутить, Чтоб для него вершил свой подвиг голем. Держа в кармане брючные пары фигу, Доцент Кубанских сочиняет книгу. Диев о карьере комсомольского секретаря в академической науке. Чтоб покойно утром рано пить вино своих побед и найти на дне стакана Осушенного в обед Метафизику, подружку для возвышенных бесед, он завел себе кормушку Философский факультет. И веселый, бодрый, здравый, Рассудил с улыбкой бравой. Что в глаза пыль пустит тут? Ну а кости духом нищих Те, что правду вечно ищут, Пусть на ужин подают. Розова Молодой Академгородок тогда еще горел энтузиазмом и бурлил спорами и обсуждениями. Еще не было остепененности и сановности собственных автомашин и садовых участков. Зачастую не было кабинетов и приемных. Сталина Сергеевна Розова на теневой стороне. Раз судьбы моей спрятана нить, чтобы встретиться с темной когортой, я познал, как на ушнице с теневой. Ухитряются слыть в наше время прогресса и спорта Теми, кто мог науку вершить. Словоблудия долок ли срок? На сегодняшний день эко, жалость От науки немного осталась. Мемуары, статейки, кружок, Где свидетельство уничтожалось, Чья украдена мысль под шумок. Этой даме ночей не спалось, колдовала 6 зол из 6 и пока не успела взойти солнце красное ей удалось разобрать подо мною пути и пустить меня под откос так, это не так. Давайте разберем сначала один вопрос. — Вы о том, о том как вы понимаете? — Я говорю, вот по Канту то тогда не противоречит, общем -то, это, не знаем, все, да? Когда общем этой феноменальности, когда говорим о двойной феноменальности. — почему двойная феноменальность? — А вот я и сказал, да? что этот же самый социо-культурный феномен, он есть тот же самый феномен, который и ментальный, и психический феномен. Иначе тогда мы думаем одно, а делаем другое. Я этим не занимался. — И второй вопрос. И вот вы пишете, что субъект познания стал частью описываемой реальности.